Всем привет, люди! С вами я, Соник. И так сказать, у нас новый режим. Новая мини-игра. Сейчас. Сейчас, ребят, мы играем с подписчиками. Сейчас они все поздороваются с вами. И, сказать, с теми, кто так сказать, у нас. Вот видите, всем привет, привет, подписчики. Эти попали в видос, но ну, вы, может, потом попадете. Давайте сейчас вам покажу карту. Смотрите, вот такой у нас мини-режим. Клетки. Давайте я объясню быстро правила. Уйти всех здороваться. Смотрите. Вот тут все спавнится там по краям. И мы должны, знаешь, дойти до центра. Потом мы собираем банки и идем убивать остальных. то есть кто первый соберет банки, тот и убивает. Это типа головоломка, да, да. За 3 секунды. Напишу сейчас. Давайте, ребят, за 3 секунды поставим лайк. Подпишемся на канал. И на.. И нажмем на, на колокольчик. Колокольчик. Вот. Раз, два и три. Успели, молодцы. Ну, а мы, ну, мы начинаем играть. Давай, сейчас все нажмут готово, так сказать, здесь, давайте, жмите, вот бан-бан, пожалуйста, нажми готово, вот, сейчас, ребят, вы, посмотр, вы посмотрите, так, вот, вот, на ульту, здесь мы все играем за эдграф Потом, чтобы, так сказать, ну, и я предлагаю на этот вот трамплин бат... встать. Я, ребят, знаю, как тут проходить. Ох. Ничего себе, как я уж далеко-то. Опа, опа. Все, я почти дошел. Вот, мне сюда-сюда-сюда не надо. Балын, я почти дошел. Опа, очки. Вс. Ах, уже перплыл гейм, ребят. Балын. Красный смайлик. давай, давай, в первых кругах давай, собирай баночки, 18 баночек тут, И иди к нам, иди, иди, прыгай к нам, давай, давай, улетай, так, опа, уже начали убивать, убивать, люди уже начали убивать, Тихо. А. Я даже не знаю, куда, куда пойти. Ой, давай, Ваня, пора, давай. Я даже не знаю. Уй. Да-да, давай, давай, давай. Опа, все, в центр идем. О, все, все, люди, мы выжили. Нет, yeah, давайте лайк поставим Есть люди! Выжили! Убийца умер Да, вообще круто получилось, люди Люди, Фу, подписчики А как вам мини эта мини-игра? Напишите в комментариях Хотите, чтобы я еще что-нибудь такое подобное создал? Как же было интересно и сложно. Вот, ребят, такая такая крутая игра. Ас еще поиграем на ней? Не бойтесь. <свес> Он не хотел ко мне зарезать. <свес> Еще сейчас сыграем. Люди. Не бойтесь. Игра крутая. Вы должны... Кстати. Так, я здесь заспал ⁇ Оп-оп. тули тули Не надо похопать вот сюда. Вот на этот каблуничку полететь. Оп. Оп. Оп. Есть. Так-то так. Оп. ульту ль Опа. Блин, давай-давай. Тут оп. Быстро быстро люди не слез. Урали люди, вот наконец-то я прошел. Вот так, типа вот показываю то, что все, все, я тут, я тут главный, что именно я прошел, никто другой не смог. Эм, а ч так быстро ящики ломаются? Хм? Тел, есть, есть банки. Оп, залетай, залетаем сразу же вакуум так ну тультуку тукопить тул, тул, тул надо так давайте вообще молодцы да да да да Оп, а сила залетаю сила залетели Касиму, <childish childish noise> Касиму Касим залетели Блин Сейчас надо будет ульту, дожидаться Я в яд полечу Опа, есть Еще кого-то Ива, про остался Все, пока Но Вообще Вообще ништяк Сыграли все уходит не понимаю вот вообще мне кажется эта игра очень крутая это мини игра мне кажется очень вообще за топовая Да. такой лайк э, э, э, да, да. вот видите все всем с вами здороваются ну что сейчас будем играть О, не забыл играть брал а он сделал он Так. в Я <связи> пойду этот проблем. Ух. Ух. Блин. Так, это так, так. Оп, оп, тихо, давай. Да, вот так. Блин, надо дать, далеко. окура есть ах уже давуд давут килик дошел молодец молодец давут еще молодец что дошел конечно валынь ну, не успел Удрать вообще Да это всё ребята, идти легко всякими способами можно, трамплины есть, батуты, помощь везде. такая интересная игра? Да, ребят, предлагайте свои мини-игры тоже в комментариях. В общем, предлагайте, предлагайте свои мини-геймсы, комнаты. Так, избавитесь бойцов. Давай давай, тау тау тау тау та. к телефону пойти. Ваня просто шел, ребят. Да ладно, Ваня просто мог это сделать. Да, киллер Серьезно, серьезно да, да, да, да, вот серьезно, уже да ладно. Вообще, да, да, да, оп Ага. Чё? Чё? А? А? А? а опа Чики. Тихо. Оп. Всё. Джоп. Джоп. Ой, оси, блин, погибли. Смайли, Сима, Сима, походу, в агресс-мале поставим. Все, Сим, походу с тобой, если погибли. Эх, жалко, кто-то в погибли. Со Симом. Ребят, посмотрите. Вообще. Да, ребят, мы сейчас играем последнюю карту перед завершением.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 уже. Я не знаю, как пока не выстрел, тогда ходят. Ой, здесь еще один, один гаджет. Не норм, у но меня есть гаджет. Здесь ничего. Что? Где Мишек. оп а. А -а. <свист> Нет. Нет. <свист> <свист> ну, давайте еще за Фениксом понаблюдаем. Ну, вообще. Вообще, мне такой прикольный. Попробуйте тоже, ребят. Такой режим сделать, ой да фуд, Ваня ПРО, вообще рад. О, Ваня ПРО в центр зашел. да это же это карта, если честно. Лайк, ребят, стоит прожать вот давайте Кому не лень, прожмите лайк Бр, ага, еще кого-то надо Давайте еще одну катку, если Ой, просят пригласить. Кстати, люди, смотрите, у меня какой-то баг. У меня два, два лайка. Тут два лайка, да. Может, на что намекает? Давайте поставим 2 умножить на три лайка. Сколько это будет? Вот поставьте вот поставьте столько лайков. Сколько будет два умножить на 3? видите, здороваются люди. А, такой... Ну ладно, ладно, все. Вот, ребят, два умножить на три лайка. И ответ на этот пример вы должны поставить то есть если наберется этот ответ например то то тогда эмоции то тогда то вам спасибо я буду делать больше минигр вот ребят, последнюю каточку и потом завершим видос -pen -pen. Мне кажется, пора ульту копить Ульту, ульту Ультуем Нет Есть, есть Попал Бинь, бай, баксин, да мной еще кто-то наблюдает. Так, идем. Да, блин, давуд. Да как ты попадаешь-то туда? Давуд, объясни. Объясни, давуд. Давуд, объясни. И как ты попадаешь? Не факт. Так, пытаемся Попасть. Ага. есть. Оп. Так. Типа. Ага, ну все, все, вот сюда вот. Попался ты. Ну жду, жду, когда тут танешь. Оп. Оп. А, uh, Big Bang Boxing вот так... Такой вот я. Такой вот ты. Ой, да, вот такие. <laughs> так я умею уклоняться. А, спасибо, Вообще. Да, ребят, сейчас посмотрим, с каким людям эта мини-игра нравится. Если всем понравится, то, значит, буду еще вас Еще Ещё создали? Типа, угу, угу, угу, угу, угу. И Дрейк даже, Арайв. А видите, ему больше другая игра нравится. Боже Ну, их нет. Мы пикаем феникс. Нет, а ты ч отбушь? Так, ребят, ставьте вот, подписывайтесь на канал, на колокольчик, на своем блоге, Соник и мне пора удачи. Чаёчек. Ну, это поза поздно, поздно. Все, завершаем уже. Тебя один уже попрощался. Все, ребят, всем пока!